Если у вас обосновано подано уведомление. Я же не, я не знаю. Я вам разъясняю. То есть Что есть федеральный закон 54. Вы сейчас оставляете это уведомление да. и несете его в администрацию. Да. То есть вам там согласовывают данное уведомление о проведении публичного мероприятия, потом вы проводите предварительную агитацию. То есть созываете людей на антенн. То есть вот тогда вы будете составлять и листы подписные и прочее. То есть, сейчас ваша задача вот это уведомление отнести в администрацию. Все, берите уведомление, подписывайте, несите в администрацию. То есть сейчас подписи не нужно собирать, потому что у вас митинг еще не согласован. Но это, но то есть это, вы конечно, нарушаете да. порядок проведения организации публичного мероприятия. Я думала, потому что мы подписи, чтобы нам не если говорить, вам что никто, не, никто, не никто не откажет, Нет. То, то есть если вы как организатор публичного мероприятия подаете уведомление, то есть если там все согласовывают вам, то тогда вы проводите предварительную агитацию. Вот тогда для того, чтобы ваше публичное мероприятие имело массовость, mm -hmm. то есть вы проводите предварительную агитацию, то есть собираете подписи, можете листовки рассылать. Расписывайте, где что? За то, чтобы потом провели, согласовали митинг. То, вы есть в Дракусе митинг, мы согласны, не на митинг. митинг. Если все будет законно, вот оно в Но ну, мы-то должны были до нас подойти. Получается, подписаться. У Дмитрий. нее сейчас нарушается порядок проведения публичного мероприятия. То есть сейчас она про предварительную агитацию незаконно, ну, ну, потому не что она агитация, не согласовала проведение публичного я не мероприятия. А, агитацию, никого, никого. Ну, я, я все, все сказала. сказала, не выборы Вы <мешно> это это, он, это, раз, это все еще раз, раз говорит о том, что, что все что хотят это замять это на местном уровне. Это что расходитесь, забывайте и пусть дети нет. дальше гуляют. Вернется домой, повезет. Не вернется, ну извините, так получится. Да. Сейчас будет ставить место рамки, везде препятствия получается. Я вам должна вернуть? Нет, я вам дала для изучения. Я могу забрать ее? Меньше десяти дней. Здравствуйте, мне кажется, разговор приобретает цикличный характер. Можно бы нам скажите два слова? здесь происходит? Что здесь происходит? Участие правоохранительных органов